Приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Посмотрим, что вас ожидает в 2023 году. Вот такой кратенький прогноз будет, небольшой обзор вашего 2023 года до февраля 24. Называется прогноз на соляр от одного дня рождения до следующего. Значит, карту я построила на момент вхождения Солнца ваш первый знак: знак рыб. в Первый градус знака рыб. И асцендент при этом попал в знак зодиака Скорпион. Очень интересно. Ну, давайте посмотрим по управителю, где находится Плутон. Ну, само по себе попадание асцендента. Скорпион говорит о том, что вы будете очень харизматичны в этом году, деятельны, будете сильны, будете уметь влиять на окружение, то есть будете обладать некоторыми чертами этого знака зодиака. Будете иметь большую пробивную силу и возможность достигать желаемого при помощи этой силы. Плутон находится управителем этого знака в. В третьем доме в последнем градусе Козерога, и что мы видим? Мы видим, что от него есть прямой секстиль к Виднере с Нептуном это хорошо. Основной фокус вашего ну даже не фокус внимания, а то место, где вы будете получать радость и удовольствие это дети, хобби и увлечения. Плутон в третьем – это контакты, короткие поездки. Четвертый дом – это любовь, это радость, это получение желаемого от ваших близких и родных. Радость в доме, в семье – это может быть ну, реализация какой-то творческой идеи в пределах стен своего дома, может быть создание своего дела. Это может быть и зачатие, появление детей в семье, большие радости, праздник, получение финансов от какой-то деятельности на дому. Очень интересный аспект. Причем этот аспект, он еще... Вот я бы хотела сказать, что это аспект миллионера. Ну да можно сказать, что этот аспект может давать очень хороший приход финансовых средств от каких-то коротких контактов, коротких поездок, путешествий, от переписок. Это может быть даже, например, еще и... Ну что, ну если брать транспортные средства... Продавать на дому транспортные средства, кто этим интересуется? Ну, в меньшей мере, потому что все таки здесь козерог, ну, а здесь рыбы. Ну, как они связаны? Ну, разве что улучшать их, разве что заниматься каким-то художеством, что-то создавать, ремонтировать. Еще Плутон, вы знаете, он любит восстанавливать, что-то что восстанавливать. Из старого делать новое. Это может быть и руками работа, творческая работа. Тут даже подойдет больше не работа, а реализация. То, что вам будет даваться легко. Ну хорошо, то есть можно сказать, что вы будете мастером слова. И э, в любых контактах, договорах вы всегда будете иметь преимущество. Особенно, но с условием, что это будет для целей вашего близкого окружения, для целей вашей семьи. Давайте посмотрим, в принципе, второй, второй дом ваш, который отвечает за деньги. Интересно, что второй дом у вас в со звездой Саби, которая в сочетании со своим управителем, с Юпитером, дает возможности продвижения науки в области управления государством, в общественных делах. Может быть, карьера связанная с чем-то юридическим или в каких-то других государственных структурах. Ну, давайте посмотрим по ее управителю. Юпитер. Юпитер находится в пятом доме в Овне и еще и в соединении с какой звездой смотрим? Альгенип. Что он у нас означает? Он означает дурную славу, если что, то есть в пятом доме, я так понимаю, что вас может ожидать успех в том случае, если вы не будете лениться, чрезмерно предаваться удовольствием, потому что все-таки пятый дом это удовольствие. Праздники. но сам по себе Юпитер он делает очень хороший аспект тригон к Марсу, тригон к, Непту, к Меркурию с Луной в третьем же доме. Ну я думаю, что ты знаете, вот как сейчас мне идет успех от какой-то творческой работы, творческой деятельности, от писательского труда, что-то связано с контактами, множество контактов, обучение сюда тоже входит, получение каких-то новых знаний. Кто имеет знания, тот может преподавать. Да, кстати, да, может быть еще и преподавание чего-то, потому что идет упор на Меркурий с Луной в Водолеи, а Водолей у нас вообще знак, который управляет и астрологией, и умением он умеет охватывать коллективы по интересам. То есть это что-то новое, что-то необычное, что-то инновационное. Что я вижу в этом году очень большую уверенность в себе, в своих силах, в своих условиях, в своих возможностях. И на какой-то вот на подъеме, на эмоциональном подъеме будете находиться. Но здесь есть еще интересный момент. Немножко в десорби, сколько 3 градуса, но все же формируется два интересных кармических аспекта. Ну, даже не два. Хотя да, два, да, и в ту сторону это он работает. Видите, какой квадрат. Давайте попробуем его рассмотреть. Значит, первый угол, он падает на Меркурий и Луну, если брать от оси южный узел и северный, то вам важно выходить из заточения, из чего-то скрытого, из каких-то тайн и одиночества, и больше заниматься собой, своим здоровьем, для кого-то это важно, для, для того, чтобы служить ближнему. Например, чья деятельность может быть с этим связана. Работа, работа, служение, забота. И упор идет на третий дом. Третий, третий, я уже говорила, контакты, общение. То есть работа, деятельность, связанная с передачей информации. С чем-то важно поделиться, что-то важно создать, важно много читать, писать. И второй угол падает на лилит. Это лилит – точка искушения. Она, она в сочетании идёт со звездой, звездой Альтарф. Альтарф означает оригинальность, изобразительность. И эти качества, вот как раз оригинальность и изобретательность, они могут повлиять негативно на отношение к вам других людей возможно вам захочется где-то ну, выпендриться или показать себя с какой-то другой необычной стороны а вот люди могут это не понять например. хорошо, давайте будем смотреть дальше третий дом, контакты максимально здесь и здесь ваше солнце в соединении с Сатурном это указание на то, что вы будете ну, здесь разные уже градусы конечно, по орбису это соединение но градусы разные, но все равно Сатурн рядом и он будет давать вам некоторую серьезность, необходимость принимать сложные, серьезные обязательства на себя, принимать важные решения. Да, это соединение, оно уже слабенько поскольку разные знаки, но все равно Сатурн еще будет на вас работать. Возможно, вы будете ограничивать контакты, вам будет не все равно, с кем общаться, будете уходить от ненужных связей, от ненужного общения, будете как-то поддавать всю структуре вокруг себя. И что у нас дальше? Тут по четвертому дому. Управитель Нептун с Венерой. Ну, это супер. Очень шикарные какие-то обстоятельства, связанные с домом семьей. Звезда ДНЭП. Денеп у нас говорит о большом чувстве индивидуальности, самоконтроля, гордости, своим положением, достижении цели, озарении, удачи с делами дома семьи. Ну, что-то приятное будет действительно связано с домом и семьей. Ну, здесь просто мне даже добавить нечего. Самые шикарные аспекты связанные именно с этой сферой. Пятый дом, конечно, вас тоже порадует. Удовольствие, развлечение, но здесь важно соблюдать некоторые ограничения, некоторые нормы. Вообще, сам по себе Юпитер в пятом доме, он еще дает расширение. Это и рождение детей, это появление еще некого хобби. Это расширение числа ну, любовников-любовниц. Вот, кстати, сейчас еще хочу снова вернуться к третьему дому, поскольку управитель третьего Сатурн, и Сатурн, он э, в соединении со звездой Женах, Она указывает на сложности в контактах, поездках и торговле. Управитель пятого Марс. Марс находится в вашем седьмом доме партнерства. Ну, еще в близнецах, скорее всего, это какие-то партнеры, появление партнера в вашей жизни, с которыми у вас будет очень много общих интересов. Причем легкие, такие, которые не сидят на месте, которым хочется все время где-то передвигаться, как-то себя проявлять, с сильным менталом хорошие стратегии, хорошие такие сильные руководители, которые могут вести за собой, ничего не бояться, смелые, решительные. Так, шестой дом работы, службы в первых градусах Тельца управитель Венера. Снова четвертый дом, дом семья. Будет все лучше, будет связано с ней. Теперь Интересная сфера партнерства. Здесь идет соединение урана. И плюс еще и звезда рукба. Так, рукба у нас означает большой творческий потенциал, энергию, целеустремленность. Ну, возможно, вы сможете привлекать. В свою жизнь именно таких партнеров. Ну и плюс по урану это может быть что-то неожиданное. Уран очень часто дает или возникновение неожиданно, очень быстрое развитие течения связи, или наоборот резкий быстрый разрыв. Ну давайте посмотрим. Здесь немножко уже расходящийся аспект, но все же есть. К Луне и к Меркурию больше похоже на желание обрести свободу. Благодаря чему? Благодаря каким-то новым связям, новым отношениям. Желание отстаивать свое. Но поскольку здесь Юпитер в гостях у Венеры, то вернее не Юпитер, а Уран, то он дает ну, нестабильность в партнерских отношениях, отсутствие ее. Может давать какие-то необычные отношения, оригинальные. Но возьмем восьмой дом опасности. Так, Меркурий. Меркурий в соединении с Луной. Получается, опасности могут быть и в каких-то коротких дорогах, путешествиях. Ну, давайте посмотрим. Ну, что-то здесь судьбоносное. Я бы даже сказала так. Может быть, это как-то ну, указание обратить внимание на свое ближайшее окружение, с кем вы работаете. Может быть, это необходимость быть внимательным во время поездок, быть внимательным по отношению, ну, избирательным с тем, с кем вы общаетесь. Но здесь Сатурн, да, Сатурн указывает, что вы как-то свой круг, он немножко поменяйте, стабилизируйте, оставите только самых надежных, избавитесь от всех, кто вам мешает, кто вам приносит неприятности. Причем еще здесь рядышком Марс находится, и он... Я бы даже сказала, так, неприятности от сплетен могут быть. Еще тоже. Посмотрим девятый дом, который отвечает за границу дальние дороги, путешествия, связи с иностранцами. Здесь соединение со звездой, процон, процион сама по себе звезда, которая дает упрямство, ревность, капризность, отсутствие постоянства и чего-то стабильного. И несмотря на то что по лилит очень хочется что-то что-то сделать в этой сфере но судьба будет больше благоволить тем кто будет действовать в делах своего родного дома по Статусу карьере смотрим Меркурий, Меркурий опять же соединен с Луной, тоже контакты, Всё. все ответы кроются в ваших контактах, очень очень много общения, очень много передвижения, общения, много контактов, здесь знаете, вот в этом кроются ответы на все ваши вопросы, Но это главное, чем вы будете заниматься. Как-то упорядочивать их будете. Я бы даже могла бы сказать, может быть, кто-то захочет написать какой-то важный там научный труд или какой-то тренинг напишет. Ну, может быть, там кто-то сценарий, например, создаст, какие-то важные бумаги, связанные с принятием каких-то решений, ну, какие-то важные постулаты. Что-то будет важное, сделано в этом году вами. Очень хорошо для тех, кто занимается астрологией. Прям золотое время. Также тех, кого интересуют автомобили, кто занимается ими купли, продажи или просто водит, тоже для вас благоприятно. То есть любое получение каких-то новых знаний, оно будет удачным в этом году. Интересно, что ваше дружеское окружение тоже идет по Венере, которая опять же попадает в четвертый дом. Хорошо, смотрим 12-й в первом градусе Скорпиона третий дом то есть активный, третий, пятый дома максимальный и важна работа, здоровье, служение ближнему, определиться вот с этим положением в этом году это будет даваться вам легче всего а все, что связано с границей, дальними дорогами переездами, желанием уйти в себя уйти от вот активное участие в социуме этого у вас не получится. И также создать какие-то очень крепкие отношения, наверное, будет тяжело, не так легко, потому что здесь идет какая-то борьба. Каждый отстаивает свое. Ну, поживем, увидим, в любом случае, личный прогноз. Он будет более точным. Кто, кому будет интересно, обращайтесь, заказывайте. Ну, а для всех остальных желаю удачного года. Да, и подождите, забыла, хотела еще рассказать кратенько по транзитам. Так, сейчас вы проживаете благоприятный период, для, особенно для дома, для семьи. Тут какие-то праздники, удовольствия. Вы в очень хорошем эмоциональном настрое, благоприятный период для зачатия, для творческой деятельности. Чуть дальше мы переезжаем очень хорошее время, конец месяца, конец февраля, начало марта, здесь любовь, здесь радость, здесь ну, я думаю, что в ближайшее время вы будете находиться в некой эйфории и отсутствии ощущения себя в реальности. трудно будет трудно знаете ли ну зато вот интересно смотрим дальше март вторая половина марта наиболее благоприятна для того чтобы заниматься своим здоровьем своим окружением ближайшим работа в конце марта начало апреля возможно какие-то неожиданные очень интересные знакомства какие-то поступления финансов будут Смотрим, вообще весь апрель благоприятный для взаимодействия с партнерами. Май благоприятен для того, чтобы получать какие-то подарки или работать на ресурсах других людей, вступать в новые партнерства. Очень много чего-то заманчивого будет с июня месяцев, особенно если это связано с дальними дорогами, с людьми издалека, с иностранцами, иностранными фирмами возможные и какие-то судьбоносные влюбленности какие-то очень важные решения но тут важно быть осторожным потому что по аспектам ну, есть указание на то что может быть ну, какие-то охлаждения расставания что-то что перестанет радовать ну, очень много напряжения будет, начиная когда-то июня, особенно вот с июля. Июль вообще, вот смотрите, он идет, Венера в оппозиции к Солнцу, к Сатурну, это холод, это эмоциональная неудовлетворенность, это отсутствие чувства любви к себе, это могут быть какие-то финансовые потери, неприятности. вот... Для кого-то это может быть и даже развод, потому что Венера идет по высшей точке гороскопа, связана с нашими покровителями. Знаете, ну, не обязательно развод, а как потеря покровителя или какие-то раз, разочарования, связанные с ним. Но вот и конец июля, август оно еще может как-то немножко вас погонять, не очень приятно а Уже начиная со второй половины сентября, знаете, такое чувство, что вы восстанавливаетесь, заканчиваете какие-то свои прошлые дела, закрываете свои старые вопросы, старые проблемы и идете вперед. В октябре есть возможность, но ну, здесь уже во второй половине как-то вырулить из некой сложной ситуации. И вы переключаетесь, переключаетесь. Здесь у вас есть интересные будут такие соединения, когда вам захочется, это конец октября, ноябрь, захочется расслабиться, в чем-то себе, может быть, уступить, позволить себе, ну, нечто большее, чем вы могли себе раньше позволить, ну, в плане, например, работы абсолютно никакого желания нет. Еще, кстати, этот год будет для вас достаточно удачным, в том плане, что Юпитер будет идти по вашему седьмому дому, это значит помощь от каких-то выше поставленных лиц, обязательно будут находиться люди, которые будут вам помогать, и давайте уже домотаем тут приблизительно до февраля, посмотрим, интересно, что получается, Нептун все еще топчется тут на вашей Венере, так, Куда тут наша Венера проходит? Значит, в феврале она уже в вашем третьем доме. Контакты. Ну, смотрите, вот как раз накануне она будет находиться в соединении с Плутоном. Снова это аспект миллионеров. Что-то очень интересное, я думаю, в плане финансов или чувств будет происходить решающее. знать на. Время новых дней рождения уже, конечно, здесь поменяется знак, и Плутон войдет в первый градус. Интересно. То есть очень интересное будет сочетание. Но что будет потом, мы посмотрим уже в следующем году. Ну, кому было интересно, ставьте, пожалуйста, ваши лайки, подписывайтесь, комментируйте и до встречи в следующих прогнозах.